Если с ним ничего не случилось. Пошли. Кто вы? Тур. Кто с тобой? Свои. А ты кто? Гук. Пароль. Буря над Бугом. Еще не время. Слава героям! Героям слава. А это кто? Мирон. С Туром отлучимся. Не скучайте тут без нас. Не соскучимся. жар. <смех> Сука. Жар оставил при себе Мертон, американец. Евгений ему приглянулся. А Ворон? Ворон погиб при переходе границы. Врёшь. А ты пойди сам проверь. Говори правду. Документы какие у Ворона были? В твоей службе опасно врать, Кок. А документов у Ворона не было. Тебя чекисты завербовали. Мои информаторы засекли. Ты ходил в здание НКВД во Львове. Брежешь, Гук. Никуда я не заходил. Мне доподлинно известно. Выкладывай все. Иначе на куски изрежу. Если тебе все известно, давай накидывай свою удавку и дело с концом. И накину, Тур. Накину. Я чистым ушел на запад, Гуг. И чистым вернулся. И твое недоверие. Он еще обижается, видали? Шатался черт знает где меня посылал Рогозный, и я выполнил все, что мне было поручено. Сколько человек погибло из группы Мирона? Четверо. А с ним как встретился? Случайно. Чего он хочет? А ты пойди у него спроси. Ладно. Это ты, Гук? Я. Встреча назначена. Когда? Узнаешь. А тур где? Где надо. Так где ж твоя группа перешла границу? Советского знака 205. А польский какой? Не разобрал. Торопились, же и опасались. А зеленоголовых. Еще как. Напоролись на них, кровь. Так, а где же ты лежал при перестрелке? Прямо против Погранзнака. А те двое что с тобой? Туда ну, был справа от меня. Чуть дальше бруль. Ага. Ну а кто ж у тебя убит, кто ранен? Ты их не знаешь, Гук. Гук все знает, отвечай быстро! Михаэлик и Парубок. Тяжело ранен кремень. Что? Прикордонники схватили его? Благодарю, да. Пришлось бросить. Сами еле ноги унесли. Так, так. Васэль белошапку знал. И его же кличка Кремень. Ранен, он, говоришь. Тяжело. Холера, ясно. Сейчас ты его увидишь. Кремень остался на кордоне. Очередь прошила ноги. Эй, Василь! Спускайся! Я, я пришел жаловаться. Это же хрен знает что. Хлопцы из-за пропаганды украли у моих полбарана. Разберись и докажи. Варюки прокляты. Не вовремя, Гнат, ты пришел. Зайди через час, я разберусь. Грубо работаете. Пусти. Кому говорю? Сухоты нельзя. Ты, Ира, такая ярусь. Да я тебя сейчас как. Что за шума драги нету? Почему меня не пускаешь? Я с этого хутора. Я вот скажу Рогозному. здесь. Чего это вы здесь? Чего, чего? Ничего. <смех> Девку хотела обнять. <смех> а что нельзя? Что <смех> понравилось? <смех> а вы здесь неплохо устроились, а? <смех> Тебя Гук передал, зачем мы здесь? Передал. Но ну, мы с твоим вопросом по времени. Понимаешь, по времени. Весь дельца поважнее. Будет поздно, Клим. Мне твоя помощь необходима сейчас. Надо задержать переселение украинцев из Польши. Любишься, Гук? Нравлюсь. А ты не девка, чтоб нравится. Тихо, тихо, дитя, тут уже ничего не сделаешь, что ж, сделаешь ж тут уже? Сидь, кажу. Сидь, а то я сам плакать начну сейчас. А мужиковин не может плакать. и Краёвые, на нас наплевать. А кто поможет нашим братьям? Ты поможешь нам, мы поможем тебе. У нас дело срочное. Можно подумать, Иисус Христос умирает. Не скалься, Мирон. Наше дело связано с Западом, с Англией, с Америкой. Обожди, Клим. Я в большую политику не лезу. У меня голова о другом болит. Головная боль наша общая. Как вогнать в гроб коммунистов? В Польше ждут друзья. Сможешь переправить их сюда? Шутишь, Клим? Втягиваешь, черти, куда? Куда надо? У Мирона хлопцы отменные. Бывали в переделках. Ну? Штанов. За меня разжевали и врат положили. А глотать должен сам. А, не знаю. Подумаю. Ну, думай, думай. Только на нашу помощь потом не рассчитывай. Мои люди слова. А в подмогу тебе дам тура еще кого-нибудь. А? Загоняешь в угол, Клим. Тебя загонишь. Я чуть не умерла, когда увидела тебя. Думаешь, я не испугался? Такая обмерла. Скажи... Кто ты на самом деле? Что я должна думать? Ты веришь мне? Да. Значит, должна понять меня. Что? Что я должна понять? Скажи, Андрей, ну, пожалуйста, скажи Я мне люблю тебя. Очень. Мне страшно, Андрей. Я боюсь за тебя. За отца, за сестру. Скоро этому придет конец. Не бойся. Тихо. Кто-то ходит. До вашего возвращения боевые действия прекращаются. Это нам поможет? Как ты считаешь, Мирор? по видней. Что за настроение, Мирор? При здесь мое настроение? Слово дал, значит надо. А вот это по-нашему. Если серьезно клим-то улип я, холера, я За нами не пропадет. Все, что обещал, все выполню. Смотри в оба. Добрые хлопцы, а? Да? Мертона они мне достанут. Так, по уголочкам раскладывай. И бережно. С кормом на зиму. Лето дарит. И тот уголочек. Вот так, вот так. Аккуратненько. Тату. О, опять чистая сила несет. А ну сгинь. Спрячься. героем героям. Чего молчишь? А что говорить? Ты что-то хмурый сегодня старик. Чего веселиться? Война давно окончилась, а людям покоя не даете. А ты как думал? Науку такую, знаешь философию? Все живое грызет друг друга. Человек, не зверь. А ну отсюда. Не зверь. Живо! тебе нагло крыбзали. Ай, шляк бы тебе, прав Да, пожалуй, ты прав. места лучшего не найдешь. Пора посылать связное. Доверяешь? Опустит письмо во Львове в почтовый ящик, и все. Итак, сбор через пять дней. Сначала наши дела, потом за мемцем Эртона. Ты мудр, а гизмей. Обговорим наши просьбы и требования к господину Мертону. Кстати, Гук, надо подтянуть дисциплину. Кое-кого стоит припугнуть. Правильно. А заодно покажем американцу, что мы сила. Мощь фашизма лежит в руинах, но мощь коммунизма угрожающе возросла. Советский Союз, главный союзник западных держав в войне, стал их главным противником в послевоенном мире. Как отмечают западные обозреватели, война союзников против советской тирании – решенный вопрос. И в этой святой войне Объединяются все силы, выступающие на стороне цивилизованного общества и демократии. И пусть знают наши друзья за советским железным данным, что наши энергичные Не напороться бы. Тихо. Чего за ныл вся кров? Куда ты, ты Донью, убирайся? Посылает, дату. Куда? Во Львов, а потом назад. Кто же это тебя посылает? Кто? А ты не догадываешься. А зачем? То можно и сказать. Велено не говорить. Сказали, держи язык за зубами. Грозили тебя убить, если что. А я не дозволяю тебе никуда ходить. И думать не смей. И им так скажи! Батька, не дозволяю идти по всему. И по всему. Идти меня, тату. Не идти надо. Помнишь, они приходили в Стадолу? Ну. Mm -hmm. mm -hmm. Так вот, когда ты ушел и сидел в сене и все слышала. Они говорили, что у нас будет сбор. Когда? Через пять дней. Поэтому они мне посылают. Я должен идти, понимаешь? А -а -а, понимаю. Постой. Ой, Господи, Боже мой. Доню. А ты знаешь, что мы сделаем? Что? А ты... Ты пойдешь в город mm -hmm. и все будешь делать, как они тебе сказали. Но перед этим ты найдешь советскую улицу и дом номер 17. Mm, советская 17. Запомни, советская 17, там проживает Петренко Иван Федорович. А кто это? Один мой знакомый, хороший человек, партизан. И ты ему скажешь, скажешь, что ты дочка Тарасюка и так, мовляв, и так. Ихай бережи тебе Бог. И бережи себе. Но притормози, красотка! Куда в такую рань? А вам что? Какое до этого дело? А нам до всего дела. Где бумаги? села Ну, не дури, девка, где бумаги? Хватит пялить глаза. Трясю, кому же веры нет. Ну, ладно, ладно, ладно, ладно. Если попадешь в руки чекистам, Буду молчать. Помни, то, что лежит в конверте, кроме нас никто не поймет. Будь осторожна. Не маленькая, догадываюсь. Ладно, иди. Поймите, Кристина, вы сделали все правильно, но вот домой сейчас возвращаться вам не надо. И Почему не надо? Почему? Господи. Нужно повременить, совсем немного. Ну зачем? Ради вашей безопасности. Нет, вы меня лучше не уговаривайте, не надо. Я сегодня же назад. Я вам говорила, что будет, если я вовремя не вернусь, Ведь вы же не знаете, какие-то люди... Они же его убьют. Послушайте, Кристина... Остановите машину, я выйду. Ну вот я раз. Зачем же выходить? Значит так, сейчас я вас отвезу на квартиру Андрея Ольховика. Андрей. Вот, отдохнете, переночуете. Он что, здесь? Он будет во Львове через двое суток. И знаете, наверняка обидится, если вы уедете, не повидавшись с ним. Что же здесь буду ждать, пока убьют моего отца? Вы считаете, по-вашему, это будет правильно? Да? Поверьте, Кристина, мы сделаем все, чтобы этого не случилось. А я, между прочим, приглашен на вашу свадьбу. И на вашем месте, пани Кристина, я бы не откладывал это в долгий ящик. Mm -hmm. Все будет хорошо. Я прощаться пришел. Уезжаю. Куда? Да так, на маленькую войну. Значит, скоро вернешься? Я постараюсь. Но ты же знаешь, граница это не шутка. Я знаю. Я родился на границе. Да. Я помню, как отец привез тебя на заставу. Интересно. Какой я был? Такой маленький, крикливый сверток. Отец очень гордился тобой. Я тоже им горжусь. Это правильно. Значит, ты настоящий мужчина. Жалко, что я заболел. Доктор сказал, это последствия войны. Это правда? Ничего. Все последствия пройдут. Ты вырастешь, окрепнешь и будешь здоровый мужик. На радость нам, на зло врагам. Но ну, все. Спи. Спокойной ночи. Береги себя. Есть? Ha, ha, ha. Пане Мертон, чем гуче годин, группа сопровождения будет готова. Нех пан трохи отпочне. Разве нельзя обойтись без группы сопровождения? Много людей, много шума. Тур прав. Сопровождение необходимо. Мы головой отвечаем за безопасность господина Мертона. Да-да. Рисковать нельзя. Я через границу не пойду. Как? Пан не пуйди? Раздумал, господа. Позвольте разведчику не объяснять, почему он меняет решение. Господин Мертен. В таком случае пишите нам расписку, что отказываетесь идти, иначе он с нас три шкуры сдерет. Обойдетесь. Товарищ майор, товарищ майор, стой, стой, ты что, глаза слепой, посмотрите, отойди на 20 сагов, молодец, Садыков, класс как Оставьте уновцев прекратить антипольские акции. Они должны воевать с советами и не мешать нам. На ведь ради этого стоит ризыкнуть и пойти за кордон. Благодарю за совет. Полагаете, стоит. что меня там ждут светами. Вейс! Господин Мартин, как вы сами понимаете, ждать мы больше не можем. Ваше дело, как говорится, хозяйское, идти, не идти. Жалко только, что время потеряли по-напрасному. И сюда, за кордон шли тоже напрасно. Да и Рогозный... Рогозный шутить не будет. Да Клим самому себе не доверяет, не то что нам. Мы с Мироном лично отвечаем за ваш переход. Мы деловые люди, господин Мертон. Так что дайте расписочку, будьте любезны. Сколько раз вы переходили границу? Вы имеете в виду туда-сюда? Да. Раз семь. А я десяток, и жив здоров. Если я вам заплачу хорошие деньги, вы гарантируете благополучный переход? И без денег бы это сделали. Но с валютой холера ясно будем стараться во силу. Все сделаем, господин Мертон. Будьте спокойны. Ваши ведь тоже чего-то стоят, господин Мартин. У well. Тарбонях. Well. Здесь боевое охранение. Снять часового. Ясно. Вперед. Бог в помощь. У вас в хате бандиты? Нет, в хате никого немає. Не ври. Да что вы, паночку, В хате лежит женщина и дети. Я вам даю голову на Витрис. Ты свою голову детям оставь. Не поможешь, будешь отвечать как пособник. Понял? Понял. Что тут не понять? Вот и хорошо. Только тихо. Мы рядом. Паночку, мы шо, шо, мы разум Педому? Да, вместе. О, добре. Паночку, танки ты. А дат ли Петро? Пришел до Студова. Так что вот это ты тут такое, такой, бьешь, все, на вас не народ, сама ну, ходи ведь ты шляп, быстренько драка, а ходи борше стоишь тут. Руки! мной а я руки Жан Тулгавой. Я. Рядовой Садыков. Я. Ко мне. Есть. Есть. Видите? Так точно. Возможно связной. Задержать. Есть. Есть. Выполняйте. За мной. Да, не верю, не верю! Народ отшатулся шатул от нас, как от бешеных собак! Нам немного безвинной крови, но главное, все напрасно! Напрасно, напрасно! Да я знаю, я приду к своей матери и скажу. Прости меня, мама. Прости, я знаю, нет прощения. Пусть проклятие падет на мою голову, но я все равно приду, приду. Убить хочешь? Как собаку. Други мои! Святая подхевщина наша! Ты что? А, о, Догнать! Украина, захваченная большевиками, ждет спасения. ум единственная сила, способная уничтожить коммунистов на нашей земле. И мы не одиноки. Америка и Англия объявили крестовый поход против коммунизма. Протянули нам руку помощи. Yes. Нашли пекардонники. Веб, тоби, брат. А ну геть с хаты, Ану. геть и. ну бы быстро куда? Геть на дверь! Хватит хату. Можешь идти? Ну. Тайник! Тайник! У скалы! Кто это? Товарищ, это Садыков. Конец пражнем Логалу. На израненную, обильно политую кровью землю. Пришел долгожданный мир. Героические усилия чекистов, опиравшихся на сочувствие и поддержку широких слоев трудящихся, привели к ликвидации ауновского подполья. Империалистические разведки, снабжавшие националистическое отребье инструкциями, оружием и валютой, лишились своей агентуры. В совместной борьбе с гитлеровскими недобитками закалилось и окрепло боевое содружество советских и польских пограничников.